Ну что ж, дорогие друзья, выступаем с вами в просмотр замечательного шоу-матча про мясо и купофик. Карта Тускан, выбор команды про мясо. И это best of three матч. Сейчас у ребят по ножовщина за выбор стороны. Победитель, разумеется, начнет, ну, там, либо в обороне, либо в атаке. Это уже, конечно, на усмотрение победителя. А пока к успеху скорее ближе все-таки игроки команды про мясо. И именно они становятся победителями в ножевом раунде. Ну, и что же это будет? Стэй или все-таки свапнут стороны? И нет, дорогие друзья, это стэй. Поэтому можно знакомиться с командами Вам приятного просмотра, а мне удачного комментирования Команда Купофик Это play to lose ZXCB Не, ZXCB ZXCB, вот такой вот никнейм А им Энзо, Теми И Дюб, команда Промяса Это Мишка Кайзер Феня мимо проходил бан на фасткапе И Челси, Челси, Челси Uh, ничего, в общем-то, uh, иного я, наверное, здесь и не ожидал увидеть. Ну что, у нас выход на точку Б в исполнении коллектива kupofig.ru. Мимо проходил, делает хедшот с USP. Тэмми тут же взрывает мишку Кайзера. Бомба устанавливается на споте Б Попытка перестрелки. И Челси все-таки забирает Тэми. Однако установлена бомба. Тут как минимум плюс к деньгам получают ребята из команды Купофиг Феня забирает за XCB. Два в одного остается Феня и... Проигрывает эту перестрелку, дорогие мои друзья Коллектив Купофик выигрывает пистолетку Ну, на мой взгляд На мой взгляд, опять же повторюсь Как я, в общем-то, это всегда говорил а, не, Мне не всегда понятно Зачем люди выигрывают Ножи на тускане и начинают в обороне Может быть, что-то в современном мире Уже и поменялось Но лично, когда я играл Как бы, конечно, все начинали в атаке И это, как бы, опять же, вот для меня странно Ну да ладно чтобы не ни было в любом случае, я думаю, этот выбор был э, осознанным. Как минимум, команда Промяса выигрывала ножи и выбирала карту Тускан. Ну, наверное, не просто так. Хотя, может быть, команда Купофик настолько будет готова к этому матчу, что тут как бы какую карту и не выбирай. При любых раскладах вещей победа останется именно за ними. Дюб, два хороших, три хороших хэдшота с Галила. Плейту мимо проходящего тоже утилизирует. Челси, Челси. Но только один раз оп мы с вами увидели Второго опа не случилось И, наверное, его и не должно было случаться Закономерно счет 2-0 Экономические раунды от ProMias продолжаются Ну а коллективку купофик набирают все максимально необходимые для себя раунды Пока их соперники, так сказать, дают им такую возможность Простите, дамы и господа Итак, десант от мимо проходящего в зигзаг, а будет ли у нас вообще что-то под зигзагом происходить интересно, мы сейчас посмотрим, ой-ой-ой, а вот они, интересности, минус ZXCB. Мимо проходил, продолжает, кстати, пытаться запушить смоки и из-за этого погибает. Тут уж, вот, мне кажется, э -э не совсем оправданный мув, но да как бы ладно. С одной стороны, нет девайса и вроде не обидно погибать, но можно было бы сыграть более сейвого и большую пользу своей команде принести. Но не мне осуждать игроков, помимо всего прочего, еще и за погиб, и ситуация у нас, в общем-то, с перевесом для игроков обороны пока что складывается. Что осложняет, безусловно, раунд для коллектива Купофик. Феня при этом находится под точкой Б, где непосредственной близости с ним играет плей-ту-луз. Но ну, Феня погибает, следом за ним, ой-ой-ой, погибает Бан на фасткапе, который не осилил забрать в спину своего соперника с МПшкой в руках. Челси, Челси в соло. Ну и здесь ожидаемый третий, на мой взгляд, раунд для коллектива Купофик уже упаковывается постепенно. И сейчас будет отправлен на доставку. Саня, привет, сегодня сколько игр? Шухратвич, приветствую, сегодня минимум две игры, а может быть даже и три. Кстати, 3-0. <смешки> Кстати, 3-0. А, рыба... Нет, многоуважаемый вы мой рыба. Ничего, кричать здесь никто не будет. А, собственно говоря, 3-0. И первый девайсный раунд в этой встрече начинается. Коллектив про мясо наконец-таки досливались до... Оооооу! А имензо! Какое болезненное попадание в бана на фасткайпе. След... Следом... Я аж дореченную секунду потерял. Следом бан на фастхайфе погибает от выходящего скотов оппонента. Ну и Челси с Феней пытаются оборонять посильно точку А. Хотя, правда, получается, кстати, не так уж и хорошо... Эмми. Бесподобная игра на выходе скотов и все-таки забирает еще одного оппонента. Это огромные какие-то там минус, по-моему, если не ошибаюсь, то ли минус 3, то ли минус 4. В общем, по факту ребята из команды Купофик Бесподобно сейчас отыграли этот раунд У меня, вот как говорится, к нему даже и претензий никаких нет Да и какие они могли бы быть к команде, которая в принципе выиграла Но можно было бы сказать, допустим, что можно было потерять игроков и поменьше Все-таки три трупа в команде нарисовалось Но мне кажется, что нет такой цены, которую нельзя заплатить за победу За ЧБ! Трипл килл, минус один от теми и очередной экономический раунд заканчивается квадрокиллом от ЗХЧБ. Счет у нас плавно и уверенно двигается в сторону коллектива Купофик.ру и ведет их к победе непосредственно. Какая карта после этого? Все правильно, да, Виолочка правильно написала. Это карта Инферно. Сейчас мы смотрим с вами выбор команды Промиаса, который, к сожалению, вот на данный момент конкретно меня не сильно радует. Я всегда очень скептически отношусь к ситуациям, когда команда выбирает какую-либо карту и начинает ее руинить, а руин, как я считаю, здесь начался с момента, когда... Что произошло? Правильно, с момента, когда была выбрана сторона обороны. На начало. Ну, однако, сейчас 4 в 2 вроде бы как коллектив про мясо, ну, что-то там где-то нашли у себя в закромах родины и пытаются на этом чем-то отыгрывать. Даже снайперская винтовка появилась. Ну, в целом, вроде бы как перспективно можно реализовывать эти девайсы, если, конечно, занимать перспективные позиции. Это тоже очень важно. Два оставшихся игрока коллектива какой находятся на малом квадрате, и вот сейчас мишку кайзера сбрили с меда. Оба, кстати говоря, моментально отправились в зигзаг. Но не риск ли это, дамы и господа? С одной стороны, конечно, нужно двигаться вдвоем. Так больше шансов выжить. Но с другой стороны, смотря какая ситуация получится за углом. Ведь можно открыться так, что лучше бы как бы и немножко дифференцировать, наверное, игроков. Челси с Юспа добивает э, Дюпа. И Тэми последний. вот тут уже, конечно, ситуация практически без шансов. 22%. И... И... И Тэми не делает минус на Меду, и, естественно, этот минус, который мог бы быть, мог бы позволить ему пройти э, на точку. Но здесь куча э, флешек, куча соперников в упоре. Максимум, на мой взгляд, получится пройти в точку и сделать один минус, но даже этого, к сожалению, Тэмми сделать не сумел. И это не потому, что Тэмми плохой игрок или что-то еще, да. Ну, во-первых, позиция не самая удачная. Во-вторых, э, ну, такое прям, вот, ну, прям, ну, тяжело было бы такое реализовать даже какому-то хорошему. Шел 23-й год, Саня до сих пор думает, что КТ слабая сторона на тусичек. Конечно, КТ слабая сторона. Абсолютно на 200-500 тысяч процентов. Я уверен, был уверен и буду уверен, что она, она была изначально, когда тускан только появился, была сильной стороной. Что потом могло поменяться, когда ни одного апдейта для карты не выходило. Но вот никто меня никогда не переубедит, что здесь оборона сильнее атаки. Ну, если у вас оборона сильнее атаки, то у вас что-то не так с головой, скорее всего. Ну да как бы это ладно, это, это, эти подробности опустим 3 в 2, дорогие мои друзья Команда Кубофикс занимает позиции на точке Б. Миша Кайзер забирает спину за ХЧБ Айменз остается 1 на 1 с мимо проходящим И это бесподобный фастзум по мимо проходящему Вот надо было проходить как-то более осторожно что ли Ну по результату получаем шестой раунд И это уже в общем-то после семи отыгранных Ну тотальная доминация от коллектива Кубофик пока что Пока болезненно, так скажем, для промяса проходит этот матч Но в этом нет ничего плохого В любом случае, даже если промяса отдадут свой пик Еще впереди будет пик чужой, который можно будет выигрывать И, а, может быть, там еще и где-то дожнюк нарисуется Но пока очередной экономически улетает в трубу Улетает целенаправленно и очень уверенно Это 7-1 и пока что я, увы, занимаюсь скорее, конечно, не комментированием, а перечислением раундов, которые забирает коллектив Купофик. Потому что какой-то борьбы от коллектива про мясо, увы и ах, я не вижу. Не вижу. Я вижу, что бан на фасткапе не сделал до сих пор еще ни единого минуса в статистике 0 к 7. Вижу, как Мишка Кайзер играет э, 3 на 8, да. Ну и, в общем-то, все игроки команды Промиаса настреливают в минус. Это тоже о многом говорит. Челси минус со снайперской винтовки. Второй минус от него же, но Зэикс, и Тэми делают также два фрага в ответ. И поэтому ситуация 3 в 3, что, в общем-то, приводит к равенству. Но, конечно же, равенство-то не позиционное. У нас идет давление и по зигзагу. И сейчас, скорее всего, последует выход на точку А. Ну, я так думаю, во всяком случае, что он туда последует. Может, и нет. Нельзя исключать перетяжки, например, на точку Б. Да и минус на Меду. Ну, немножко портит планы, наверное, команды. О, пофиг. Однако, Аймензу попадает в бану на фасткайпе. И теперь вот уже ситуация приобретает новый поворот, так сказать, дамы и господа. Тэми вместе с Аймензу заходит на точку А. Устанавливает здесь бомбу. Гибнет Аймензу. Но остается один теми, который вполне себе, кстати, может. Ну, лучше бы, конечно, чтобы это была фэшка. Он байтит. Он байтит хаешкой внимание своих соперников. Очень интересно, но, к сожалению, вот 20 и 15 хп осталось у визави. Не добил абсолютно чуть-чуть каждого. Ну, и как следствие, раунд все-таки отдается. Это 7-2. Ну, тут в шаге от победы купофик. В первой половине, разумеется. Не в шаге от победы глобально, лишь только в первой половине. Лишь толь Главное, конечно, сейчас для коллектива а, купофик.ру это правильное распоряжение экономикой. Потому что если этого не произойдет, то могут... Случатся непредвиденные трудности, такие как отдача нескольких раундов, и внезапно экономические, что в атаке, конечно, непозволительно, но я вижу, что команда пофиг вроде бы как э, грамотно распределяется экономикой, как минимум, у них всегда, практически всегда, или э, в основных. Моментах, нужных и важных Есть девайсы Аймензо бан на фасткапе, по минусу Наконец-то Денис делает первый фраг в этой встрече 1 к 8, статистика Плейтулус и Тэмми остаются вдвоем Плейтулус uh, последний, по нему есть Ну как-то вообще вот uh, Не в обиду, конечно же, коллективу Купофик, но отдача раунда абсолютно беззубая Зашли uh, На точку Б со счетом По живым игрокам 3 в 3 uh, Вышли 3 в 0 то есть, соответственно, не, не было ни одного разменного минуса. Отдали и бомбу, и деньги, и раунд. Все, что только можно было отдать. Отдали просто все. И это, конечно, непозволительно такими вещами заниматься, потому что, в общем-то, эти вещи приводят, как обычно, к тому, что атака где-то не добирает свои раунды. В принципе, я считаю, что сейчас этот раунд не должен был ретейкаться, но ну, как-то дюк. И Ля-ля-ля-ля, не прострелил. Не, -не, -не, не прострелил. Простите, дорогие друзья, не сумел расстрелять мимо проходящего. Но за X вроде бы как этот недочет исправил. Однако у нас, опять же, 4 в 4 с проходом на Б, который в любой момент. Может упасть, я имею в виду, спот Б может упасть. Ну, а помимо всего прочего, на нем еще и феня падает. Ну, 4 в 3. 3 в 3 в предыдущий раз не удержали. Теперь уж с перевесом в одного игрока, ну, вроде бы как, должны удерживать. Ну, сложно представить ситуацию, в которой оборона сейчас приходит и ретейкает. Хотя бан на фасткапе может немножко на банане потрепать оппонентов. Но не в этот раз. Не в этот раз совсем. Челси, Челси! Да, ну, тут надо было, конечно, сейвить ОВП. Ну, ладно, это технический момент Сань, на ФК опять московские сервера умерли Когда турнир начался фасткаповский по 1.6 И это обычное явление для помойки Для помойки Для фасткапа Для фасткапа Игра на КВ сервер? Да, абсолютно верно Вы самый лучший комментатор мира От Хамонов Султон Спасибо вам большое ну, я, наверное, конечно, не соглашусь, что я лучший комментатор мира. Может быть, неплохой комментатор на фоне кого-то, да. Но вот чтобы лучший, я считаю, что человек, который себя считает лучшим комментатором мира, априори таковым не является. Надо быть скромнее. Uh, play to lose. 1 в 3. Ну, вот опять же, раунд uh, не самый качественный, потому что не было... Как таковых разменов. Где-то просто отдали позиционную борьбу, да? Где-то потусили в малом квадрате слишком долго. Однако это, конечно, не исключает того, что плей-толу смог бы сейчас затащить. Абсолютно вполне себе спокойно. Один в три таких клатчей миллиард просто бывает. И разыгрывать их не всегда даже бывает технически сложно. Но сейчас, к сожалению, не тот самый момент был, так как, наверное, все-таки нужно было э, играть, может быть, более жестко, но время, опять же, могло не позволить играть более жестко. Так что, х... З По результату, дорогие мои друзья Ну и теперь э, Вот такое вот э, позиционирование Айменза Он сейчас находится под малым квадратом В то время как его товарищи крушат точку А И это, конечно, наводит На некие вот мыслишки Да, потому что он тут с бомбой вообще-то сидит Ну, тут как бы бомба на тускане не отображается Да, но он, если что, он с бомбой Он, если что, с бомбой И это самый неприятный момент Потому что теперь Тэмми придется идти За этой пачкой, какого Простите меня, черта, а, пачку, пачка лежала вот у того челика, который был под малым квадратом. Я не знаю, но в результате, на мой взгляд, именно это и привело к поражению. Даже нехорошая стрельба там АВП от Челс там, или что какой-то челик там на меду просто а, джампил слева-направо, пытаясь хопить оппонента и приблизиться к нему максимально поближе. Я не знаю, зачем все это вообще было сделано но, то есть, понятно, скорее всего, планировался фейк Если игроки бы при выходе на точку А погибли То это открывало бы возможность Аймензе открыться под спот Б уже При минимальных, так сказать, потенциальных потерях Ну, Феня забирает Аймензе, Дюб минус Феня Мимо проходил, забирает плейтулуза Луза И выход на точку Б заглох как -то. вот, тут, Вот абсолютно заглох на все 200% Даблкил от мимо проходила И Челси с АВП отстреливает голову з Было два крутых чела Которые в паре комментировали древние матчи По 1.6, вот их тоже шикарно было слушать Ну Бывало, бывало Бывали, конечно Да и есть хорошие комментаторы Есть, просто их надо поискать, как говорится Они иногда умело прячутся Аймензо, минус бан на фасткапе С энтрифрага начинает команда Купофик Второй минус, кстати говоря, благодаря стараниям Миши Кайзера Остается также за Купофик Не знаю, зачем было лезть сейчас на снайперскую винтовку Но, ну, видимо, у этого были какие-то логические объяснения Феня и Челси остаются вдвоем Челси, кстати, очень-очень неплохо отстреливает Три минуса со своего АВП Но Феня один против двоих При этом еще и там есть АВП Которая, в общем-то, контролирует позицию при выходе с сотни С длины, естественно, дальше дистанции, в общем, подконтрольной атакующей стороне. И последний раунд первой половины завершается поражением команды Промяса. Счет 9-6. Именно такой итоговый счет в этой встрече, дорогие друзья. Ну, в этой в первой половине этой встречи. Давайте так поправлюсь. А, но ну важно, важно то, сумеют ли про мясо камбэкнуть, или не сумеют, или все-таки купофик дожмут оппонентов и заберут чужой пик. Ведь забрать чужой пик это, помимо всего прочего, еще и морально, моральная победа, как вот как ни крути. То есть вы выигрываете чужой пик, потом выиграете свою карту, которую вы и так по идее должны были готовить к этому матчу. И все у вас должно быть шикарно, а команда, которая проиграла свой собственный пик, как минимум, уже будут сидеть и думать Блин, а там вот чужой пик, а может на нем мы сыграем плохо КЗ, что получится, поэтому смотрим, дорогие друзья, play to и дюб забирают феню и бада на фасткапе Мишка Кайзер разменивается с Дюпом. в результате атака в меньшинстве Это Миша Кайзер, только один 100 хп у него есть, но его забирает с USP игрок с никнеймом дюб и это десятый раунд для купофик, дамы и господа. Это означает, что про мясо не в силах реализовать свой лус минимум. Пистолетку они отдают, и по результату... А -а -а, по результату все. Собственно говоря, по результату просто... Придется сейчас отдавать, опять же, раунд за раундом А по-другому, скорее всего, и не получится Мимо проходил один единственный минус в реализации Дигла 11-6, потеря очередного раунда Но потеря в этом раунде уж была, на мой взгляд, предсказуемой Ну и ввиду отсутствия поставленной бомбы Наверное, еще один экономический раунд здесь смотрится вполне себе хорошо И поэтому с 12-6 уже начнется полноценный э -э просмотр, так сказать с чем связываешь небольшой камбэк в плане туриков по 1.6 этой зимой. А люди поняли, что без КСа хуже, чем с КС. Это... Так бывает. История циклична. Это было в 2016 году, это было в конце 2018 -го года. Раз в несколько лет КС как будто умирает, чтобы потом воскреснуть, знаете, этакий. Феникс, но Феникс, черт возьми, вы видите вообще, что у нас сейчас происходит? Поставлена бомба на точке А, и ситуация 2 в 1, и где в этой ситуации Дюпу придется просто тупо уходить на сейв. А это был, на секундочку, экономический раунд, то есть про мясо сейчас сделали, ну, казалось бы, достаточно серьезные штуки, да? В общем, взяли то, что не должны были брать. Кому надо задавать вопросы? Из-за чего это случилось? Команда Купофик так плохо сыграла? Или Промиас сыграли прямо на пике своих возможностей? И это очень интересный момент, который на данный момент, к сожалению, останется без ответа. Очень интересный вопрос, который останется без ответа. <coughs> Лайк тебе, Сашка, и привет. Юра, привет к тебе, Большущий. Приятного просмотра, хорошего вечерочка. Ну а счет во второй половине 2-1. Общий счет в матче 11-1. 7. Пока начинается раунд Опять же неспешно, но уже теперь Все поменялось а, С а, ног на голову, как говорится да Теперь уже команда Купофик Будут играть экономический раунд а, Лишь с одной засевленной М-кой В предыдущем раунде игроком с ником Дюб Тэми а, Разменялся play to lose. разменялся. Ну, с разменами, размены, размены. Это, конечно, очень хорошо. Если бы не одно маленькое, но в один момент не удалось дать размены. Поэтому дальше уже математически размениваться невыгодно. Адюк! Опять же, разменивается. Вот вроде бы и хорошо. Купофик сыграли каждый, практически каждый момент в этой перестрелке в размен. Это как раз то, что нужно делать э, в Counter-Strike. В общем-то, Counter-Strike именно про это и есть. Это грамотные действия, когда твой тиммейт погибает, ты размениваешь его, и у вас опять же равенство остается. Но был упущен момент, где игроков обороны. Умерла на один больше и дальше уже Размены привели к тому, что Оборона закончилась. Счет 11-8 А экономика у команды Купофи, кстати Так и не восстановилась. Вынужденный Еще один экономический Раунд. Ну, два раза на одно и то же место Подсаживаться в двух, а, Последующих раундах Это странно, как мне кажется, потому что там В предыдущем раунде сидел Один а, из игроков Несложно догадаться, что теперь эту позицию будут Чекать. Как минимум, в ближайшие раунды Уж точно ну снова у нас остается дюб Его снова разбирают Он, кстати, даже из дымов выйти не успевает Ну а счет по итогу 11-9 Мини-камбэк, если можно так выразиться От команды мясо И Купофик Получают, наконец-то, вновь Возможность приобретать девайсы Если во второй карте будет ничья То третья игра будет Ну, если после первой и второй карты Счет будет 1-1 Тогда, да, будет третья карта Все правильно ну а что дальше? АВП у Аймензо и все, и все, из оптики. Только оборона пытается играть на контроль дальних дистанций. Ну, как-то пока с переменным успехом получается все не очень хорошо, хотя благодаря... Благодаря дикой перестрелке на меду Все-таки численный перевес сохранился за командой Купофик Аймензо и Тэмми Остаются против Фени, у которого 11 хп и нет бомбы Ну, по Фене есть стопроцентная информация, где он находился Естественно, сейчас выход, по сути, с длины будут ожидать И уже ожидают, дорогие мои друзья, да, Фени готовится Феня вырубает Аймензо Ну и тут под флешку Теми. Уворачивается от вражеской хаешки. Ай какой! Ай какой! Ты смотри, 24 хп и просто под прострел отдается, И просто под прострел отдается. Ну, так бывает, когда игрок э, слишком робко играет и вместо того, чтобы просто открыться на самом-то деле на перестрелку с 11 хповым соперником... Который участвовал в перестрелках Как минимум с тремя людьми Которые в него железно попадали а, Ну, кроме Аймензу Аймензу в него, конечно, не попадал Но там 100% был битый Можно было просто на самом деле постреляться Потому что таймер не позволял сыграть на время И а, по времени бы атака так или иначе выиграла бы Потому что ну, слишком много свободного времени Еще оставалось на какие-либо действия Короче, технически не очень грамотно сыграно сейчас игроком а, купофик.ру. Ну и проход на А, естественно, к Который сдерживать уже просто банально некому. Можно здесь даже просто побегать по карте и поставить бомбу куда угодно. А что-то сегодня мало народу. Ну, логично. Потому что команда про мясо у меня на стримах хоть когда-то, но мелькала. Команда Кубофит. Неизвестно вообще, кто это для моей аудитории. И поэтому... А, Низкий онлайн, он обусловлен, так сказать, хоть чем -то. Потому что люди такие смотрят... А какие-то нонеймы играют с какими-то нонеймами. И не будем смотреть этот матч. Разве что там интересно. Ну, про мясо в итоге докамбэчили, дорогие друзья. И все-таки с запозданием, так сказать, луз минимум реализовали. Хотя технически, конечно, это не э, реализация луз минимума. Э, по, по факту это просто э, такой вот мини-камбэк со счета 11-6. Мим проходил, хедшот по теме. В малом квадрате начинаются перестрелки в обе стороны. И на мидл, и на бананы. Вот, кстати... А, хорошие хорошие результативные, надо признать, перестрелки Аркада в спину от Дюпа Тоже, к сожалению, успехом не увенчалась. Счет 12-11 мясо в очередной раз Ну, не в очередной раз, ладно, наверное, по-моему В этом матче это впервые Ну, либо во второй раз Короче, мясо врываются вперед И теперь уже команде Купофик придется играть роль а, Команды догоняющей своих оппонентов Вот так вот если будет стрим моей команды, сколько народу, думаешь, будет? Ну, я думаю, 50+, плюс это точно. До сотни, думаю, не дойдет, потому что ну, это прям абсурд. С 100 человеком там точно нечего будет смотреть. Ну, полтиннички, думаю, наберется. ZX-ЧБ минус мимо проходило, и это раунд с пистолетами от Купофик, потому что экономика как бы сказала все, вы как хотите, а я ушла. И поэтому у нас равенство, 3 в 3 Бан на фасткапе, с вертушки убивает Аймен, за который, ну, лаканулся, лаканулся, откровенно говоря, Челси, Челси Минус Зетекс, ЧБ Тэми, 1 в 3 Я уж испугался, что не... Я уж испугался, что не заберет, дорогие друзья. Потому что вот только вчера я на трансляции видел момент, где точно так же почти, но и не забрал. Но здесь, дамы и господа, все же 13.11 11 Придется, придется э, рыба, плимпать. Ничего никому не буду передавать, потому что я не знаю, кто это и э, что это за никнеймы такие. Не переживайте. Я ваше сообщение видел уже не раз сегодня. Но если я на него не ответил, а на все остальные ответил, значит, наверное, я ничего не буду делать, да? Вот, так что. Логик. Логик. чё зрителей маловато. Радо, ну, только что уже это обсуждали. Приветствую, кстати. А, потому что не знает моя аудитория, что это за команды. Поэтому по одному названию стрима люди не хотят просто так приходить. Play to Минус мимо проходил. И, наконец-то, в численный перевес уходит Купофик. Оборона в кои-то веки разменялось правильно И теперь уже дело техники довести этот раунд до победного Ну, конечно, сейчас многое будет зависеть от перестрелки на меду Которую, по идее, Феня должен просто навязывать обороне Потому что нужен либо халявный минус, либо два в одного размен Феня минус плей И в результате еще и удается даже пройти Практически удается закрепиться на точке Но что-то как-то Челси-Челси не сильно хотел помогать своей команде а В результате 1 на 1 с дюпом АВП Ну, хороший дым был, в общем-то, положен, да, можно попробовать поставить бомбу, конечно, если получится. Саня, снова здорово. Рад слышать твой прекрасный голос. Димон, приветствую. Спасибо вам большое. Ну и аркадные действия от Челси. Челси, в общем, парадоксально глупенький раунд, честно сказать. Что с одной стороны, что с другой. Ну, преимущественно, причем, он глупенький со стороны команды Промяс. Как-то вот Феня и Челси не сумели грамотно, что ли, разыграть. Не знаю. Ну, мне как вот рисовалась картина, в которой после первого минуса от Фени в точке, уже дальше потом э, выход один в один... Железный, при этом еще и с позиционным перевесом для игрока атаки А уж кто там оставался бы, это уже не так важно Главное был бы перевес Но стратегически война была проиграна командой ProMias И как следствие это вылилось в поражение в раунде Мимо проходил один единственный минус от команды сейчас Который вообще был просто сделан Это девайсы, дорогие друзья Это не пистолеты там, что-то еще такое Это на девайсах всего-навсего один раунд Феня ну как вот, я не смотрю за Феней, Феня делает килы, Я включаю Феню, Феня перестает делать килы. Мне кажется, что я вообще не должен его просто включать. Вот только тогда, наверное, я вам хоть что-то покажу. Фаззум, Фастзум хорошая штука, но на самом деле, если бы просто прицелился и выстрелил бы, точно убил бы. Фаззум вот не залетел. 13-13. Временная ничейка на канале. На канале. На канале дважды два. На экране. Конечно, дамы и господа И команда Куповик, в общем-то, по-прежнему Имеют достаточно неплохие шансы на победу В этом раунде И в этом матче И в этой карте везде Везде, короче, все команды пока могут выиграть Обычно бывают такие шоу-матчи, где точно понятно Что вот эта команда будет сильнее В этом матче непонятно Красавчик, Володя Уже давно пора, на самом деле, было это сделать Я уж прям даже и, и, и, и не знаю Чего ж ты ждал Семен Юрьевич, приветствую вас. Айменза Плей Тулус по минусу и Феня снова остается последний. Но если вы хотите, чтобы про мясо затащили, я должен был не смотреть за Феней, наверное, да? Но я все-таки выбрал посмотреть за ним, поэтому 14-13 Купофик вырывается вперед, разбивая эту временную ничейку. Добрый вечер, респект комментатору. Спасибоочки вам огромное. Приятного просмотра всем, вновь подключившимся на трансляцию. Сегодня у нас минимум с вами две карты, и это только первая из них, поэтому не разбегайтесь никуда. КС сегодня будет, ну, побольше, как минимум, чем вчера, однако поменьше, чем обычно. И завтра, кстати, если что, в, там где-то в интервале с 18.00-21.00 по МСК буду играть на паблике. А, на паблике проекта Hard что-то там, Харт КС, по-моему. В общем, следите за анонсами. Зэкс ЧБ с Дюпом против бана на фасткапе и Челси. кстати, очень интересный закуп. Это и АВП, и МК с Калашом. Ну, в общем, одинаковый закуп-то. Есть и контроль дальних дистанций, есть и э, автоматчики, пулеметчики. Нет, скорее всего, скорее всего, Володя. Скорее всего, ты прав. Так, ну что, Дюп. Верит тиммейту, что это точка А Челси забирает за Икс ЧБ Ну и Дюпу предстоит вытащить Очень непростой раунд Хаешка под ноги, 14-14 Ну, не было, конечно, стопроцентной информации Что это точка А Поэтому на Дюпа, в общем-то, наговаривать здесь не нужно Что он не стал идти На точку А раньше И помогать своему товарищу, да Тут, в общем-то, не в этом дело. Тут, мне кажется, во-первых, дело в том, что он открылся прям четко под летящую хаешку, но это просто неудачные тайминги. Ну и перестрелка один в два, причем, где два игрока атаки сразу стоят и стреляют в своего визави. Ну, в общем-то, тоже не очень простая перестрелка. Ладно бы, если бы она была еще на ближней дистанции, можно было бы переспрейить двоих... Ну на дальней дистанции двоих уже практически не переспреить И как результат становишься легкой мишенью Мимо проходил, минус Айменза И тут же с буста Тэмми Забирает мимо проходящего Шоу Доу Приветствую Бан на фасткапе Забайтил на себя немножечко внимания Тем временем Кайзер погибает от рук плейту Луза Дюб забирает Феню Минус от Плейтулуза Луза по бан на фасткапу Тэмми минус Челси И это матчпоинт, дорогие друзья 15-14 всего-навсего В одном шаге от победы Находится команда Купофик От победы на первой карте На чужой карте Еще очень важно понимать Но если отдача раунда сейчас произойдет То это овертаймы И продолжение встречи Будет жарко, мощно Вторая карта точно даст 2 будет Нет, Гарик, не угадали Вторая карта А что это? Ручей Грави... Грейвчилл какой-то появился у нас на сервере его внезапно убил сейчас игрок. Что это вот такое? как это нахрен. Челси-Челси минус Тэми. Что это вообще было? Как так получилось, что какой-то левый чел просто <зял> взял, зашел в катку? Нормалек. Нормалек. Ну, оборона худо-бедно пытается держаться. Ситуация равная 2 в 2. Плайт и дюб против мимо проходящего и Челси-Челси. Челси, Челси забирает плейту луза. Дюб остается в соло. Но Дюб предсказуемый, как простите меня, как 5 копеек. Вот, ну просто я не знаю, как еще сказать. Он всегда в этой позиции. Он всегда один в два, и он всегда выходит с длинного. Ну, попытка простреляться. В итоге прострелялись. Мимо проходил, забирает. Короче, я просто в шоке. Ну, я просто в шоке. То ли Дюб не умеет быстро перетягиваться, то ли. То ли в чем проблема? Да я вообще без понятия, в чем проблема. Ну, но вот, но, но так же не бывает. Ну, так же просто не бывает, дамы и господа. А чё, рестарт то будут? Нет. Оу! Алёу! Алёу! Алёу! Саня, привет, это запись? Нет, Константин, приветствует прямой эфир. Приветствую лучшего, прекрасного комментатора, участника лучшего просмотра и большой лайк за видео. Сардор, спасибо вам большое. Теплого вам просмотра. Хорошего вечерочка. Приятного всего-всего-всего. И настроения замечательного. Короче, я не понимаю, в чем сложность э, в даче рестартов. <къех> я немножко в шоке. Ну, 9-6 была первая половина, но вторая тоже 9-6. Ну... Ну Аллилуйя Не прошло 15 лет, они все-таки поняли, что у них овертаймы начались когда, когда борду будешь стримить? Ой, Володь, пока что, если только в пятницу Если только Все остальные дни пока занят Такие дела Такие дела, и что это? Опять рестарты Господи а -а -а! Вы можете доиграть уже нормально этот матч. Вы его начали с задержкой. еще и заканчивать не спешите. Теперь-то начало уже? Нет, опять все пока стоят. Филипп! Я просто не знаю, мне комментировать этот раунд уже, или это и у них еще разминка. Вот что на ФК-то просто стоит. Там люди, видимо, не знают, как овертайм запустить. Это бред. Полнейший. Елки-палки. рестарты и все-таки рестарты, да, видимо. А уже теперь то лайф или нет, или опять сейчас будем сидеть и ждать рестарты? У меня есть вопрос, когда начнется регистрация на новый турнир? Хасан Бой на какой на новый турнир? Так, там тоже опять друг дружку убивают, короче, это опять не лайф. Пу. Надо им меня назначить в админ Но это чтобы ты, Володь, им карту менял, да? <laughs> Вместо рестартов Чтобы ты им просто карту нахрен поменял И все Так Как минимум Что они долго прини при принимают А тут не надо никакие решения принимать Вот просто рестарт и продолжение матча Все Стороны-то не меняются после овертайма Вот и все, как бы. поэтому без разницы ну что такое-то? Ура! Ура! Все, вот это уже точно лайф, дорогие друзья Помнишь последний мой турик в роли админа? Да Отчасти, отчасти Это все-таки было уже довольно-таки давно Поэтому не все моменты, конечно же, остались в памяти Но только какие-то, да Мим проходил Минус ZX, ЧБ. И молниеносно-быстрый раунд Резкий, жесткий, про мясо его выигрывают 16-15 Ну, напомню Победителем станет тот, кто выигрывает 19-й раунд За ближайшие 6-3 раунда За одну сторону, 3 за другую кхе АВП у Аймензо В предыдущем раунде, по-моему, кстати, тоже была Снайперская винтовка, но Сказать по правде она не сильно помогла Гильзы у нас, кстати, так из-за ящика Вылетали нормально, можно было туда попробовать И пострелить. Аймензо! Ай да красавчик-то слушай! Слушай, какой красавчик! Не удавалось сделать минус по врагу но ну, хотя бы своего минусанул Бан на фасткапе, минус Аймензо И на этом раунд заканчивается победой команды Промясо, 17-15 И вот, кстати, этот матч Очередное доказательство тому, что атака на тускане как страна сильная Атака Первая атака выиграла 9-6, вторая атака тоже выиграла 9-6 Сейчас атака забирает как минимум уже 2-1 Поэтому атака при прочих равных всегда берет больше Ну и кстати, да, купофик вот в этот раз уже распределить экономикой не совсем хорошо Потому что денег не осталось что потенциально может привести к 18-му раунду за командой про мясо. Но неожиданно купофик решили отыграть совсем не на пофиг. Решили отыграть нормально на пистолетах. И вы посмотрите, даже в численный перевес разменялись. Челси-Челси. Замечает на, дли на длине соперника. Бам. И два в одного, один в два. И дюб! И снова дюб. Ну, 16-17, дамы и господа. Итоговый счет а, первой половины первой серии овертаймов. Теперь у нас следующая ситуация: если команда про мясо забирают два раунда, они становятся победителями. Если забирают один и отдают два, это вторые овертаймы. Если отдают три, то проигрывают. По другому быть не может. На Инферно какая сторона выше? Ну, оборона, разумеется, сильнее на Инферно Причем это Даже не менялось с течением времени Как только карта Инферно Стала турнирной картой На ней была оборона сильнее И всю историю этой карты так и осталось В общем, смена сторон произошла Посмотрим на действия команд Опа, здрасте И не чекнет, спорим, не чекнет? Чекни, чекни. Он же мимо проходил. Он же не в КС пришел играть. Вот такие дела, дамы и господа. Но Миша Кайзер при этом умудряется сделать два минуса, забрав за XCB и дюпа. И это аркада в большой квадрат. Да, то есть понятно, что теперь это только точка Б здесь может вырисовываться и ничего другого. Кайзер продолжает, кстати, серию убийств. Забирает третьего АМН, им становится... Play уже находится в сайде Пытается поставить бомбу, но, естественно, сейчас Это делать не очень безопасно, да, где-то Могут находиться враги 2 в 2, минус от Фени по play to Бомба выпадает, и Тэмми один против двоих Но Феню, по идее, должен забирать А вот теперь уже, наверное, даже И не должен, может, сейчас сам налететь Кстати, на прострел от Фени Понятно Понятно Добавить нечего, но на девяти находилась АВП, которая забирает ТМи Счет становится 18-16. И теперь у нас что получается? Команда мясо теперь либо играют следующие допы, либо выигрывают эту карту. Другого варианта быть, в принципе, не может, да? Потому что осталось разыграть два раунда. Ну, в случае победы хотя бы в одном Промиаса станут победителями. В случае поражения в обеих... В обоих, простите, раундах. Тогда все Ну что, Миша Кайзер Минус ZX ЧБ Мимо проходил, минус play to lose. Дюб, минус Миша Кайзер 4 в 3, оборона в численном перевесе Одного игрока, правда, пока что ну, команда Купофик по-прежнему шансы достаточно неплохие. Контроль карты есть. Есть посредственный, но он есть как минимум на Меду. Еще и минус от Аймензо. Это вроде бы тоже довольно-таки многообещающий моментик. Теми в этой позиции, мне кажется, зря второй раунд сидит. Ну, потому что в предыдущем раунде его уже там законтрили. И вот минус по Аймензо. Мимо проходил. Да ты чё? А, он первый раз не чекнул эту позицию Он во втором раунде эту позицию не чекнул Это глупейший момент Который я видел за последние несколько, наверное, вообще эфиров Но это просто как бы кошмар Минус от Фени по теме И остается один в 2 хп, к сожалению 25 секунд до конца раунда из двумя только два хэдшота Только два мощнейших хэдшота могут помочь Хаешка летит Феня 44 хп ну, сейчас, если Фени заруидит, я просто вообще, я просто буду валяться. Дю просто на волюшке идет пушить соперника, но, к сожалению, попадает под вражеский прострел. И это 19-16, дамы и господа, итоговый счет первой карты. Вот такой.